Всем привет сегодня будем готовить очень красивую новогоднюю закуску из самых простых продуктов которые всегда есть под рукой яркие забавные дедушки морозы создадут праздничную атмосферу за вашим новогодним столом и подарят всем хорошее настроение а сделать их легко и просто а главное быстро необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео сваренные крутую яйца разделяем на желтки и белки Желтки помещаем в миску, добавляем к ним соль и хорошо разминаем вилкой. Затем добавляем небольшими порциями майонез. И размешиваем до однородного состояния полученной массой наполняем белки слегка уплотняем и подравниваем из красного сладкого перца вырезаем треугольники Это будут шапочки для Деда Мороза. Оставшийся майонез помещаем в пакет и срезаем уголок. Подготавливаем тарелку, на которой будем подавать закуску на стол. А затем делаем Дедом Морозов. Берем фаршированное яйцо. С тупой стороны приделаем заготовленную шапочку. Вставляем власти из черного перца. Носик из зернышка граната. Рисуем майонезом бороду. И оформляем шапочку. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами. Выкладываем Дедом Мороза на плоскую тарелку, застеленную листьями салата или любой другой зеленью. Вот и все. Красивая новогодняя закуска Дед Мороз готова. Приятного аппетита! Хорошего всем настроения и веселых праздников! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.